быстро возьми возьми возьми и... и беги потом так так так надо бежать, бежать. беги <сёк> <сёк> падла падла а здесь ничего нет дико танцующий огонь <сёк> дико танцующий просто дико танцуй дико тика танцует костер и шлем Окей, здесь у нас шлем. А вот здесь у нас, по-моему, щит. О, ключ. Оп, фу, меч. Так, хорошо. Бляха! Вот это я забыл. что -то напугал. что -то напугало. напугало. А по-моему, собаки. О, блять! Я использовал? Нет. Бляха. Я что-то аж пересрал. Я, я что-то пересрал. Вот по-моему толстяк еще лежит. Ай, бляха, меня напугал-то нет. Я же дернулся, бляха. Он сейчас куснет. куснет меня. Опа. Тихо! Тихо! Тихо, я его убил, нет? Леха, ни хрена, он так встает, ты видно. Он как будто изучал какие-то там кунг-фу или как Опа, на. Так, кровь. Отлично, блех, один патрон остался. А вот эти стены, я не помню, они... а Эти стены, по-моему... И статуи. И меня так... Чему для страны? Аллилуйя. Мне мне просто сейчас повезло. Бляха. А в смысле? А в смысле? А в смысле? Да тут тут цепей падла ну. Там две. Там две.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 Хорошо. Давай, давай, давай, так же, так же, хоп. Ты прикинь, ты прикинь, в рукопашку почти зафигачил этих собак. Че, здесь нет патронов? Патроны, патроны, мне нужны патроны. Патроны мне нужны. Блеха, надо было это взять. тут ту ту ту ту тут ту то, -то, -то, -то, -то, -то, -то, -то, -то. Хера, он такой какой-то быстрый! как От Отвали! Отвали, блеха! Быстро-быстро-быстро! Вторую-вторую-вторую! Давай-давай-давай-давай! Живо-живо-живо-живо-живо! Жил-живо! Немедленно бегем! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Так, так, так, вот это. Забирай, забирай! Ата-та, ат! Все, вали, вали, вали! А ч он такой быстрый? Бля, он еще наблевал меня! Он еще наблевал! Насколько я помню. Так, ч взял? Что это? Что за рисунок? Что то Что-то льется. Что льется. то льется. Так изображение ветра. А, это ветер. Как-то смотри странно стакан стоит. Как-то как-то он под углом. Как это? Как вот как это он так стоит, видишь? Как-то вот так. Как-то вот вот так он стоит. Это как -то... изучить.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 Я думал будет составка. Бляха, я его бросил. Его бросил, замутил, короче. Э, бляха! Ни хрена себе! Здесь, короче, зомби, и там будут собаки, я не помню, одна, две. Да уйди! Нееее! Слишком близко подошел. Зачем два раза так кусать? Зачем три? Тихо! Тихо! Танц да, нет! Тишка.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 Занято, бляха! Занято! Вот ломится! Тут девушки! Песелёт, бляха! Уйди! Хрен выговоришь, просто! Мне, что-то написать дихлофос! А, Спрэд, смотри, как он дергает! Ты посмотри, как он дергает это! Вот смотри! Смотри, как он... Просто... Земля! Земля! Теперь у нас, что у нас, у нас голова, где у него волосы? Волосы вместо коленок. А, так, вот здесь вот хорошо лежит, хорошо с сиськами лежит. А, так. Это у нас пузо. Пузо у нас вот сюда. Довольно быстро. Довольно. Видать, ей в прошлый раз понравилось. Потопила стол. Блин, где ты там? У-у-у-у-у-у... В меня... Во мне застрял Хантер. А че? А че? А че не упал? Леха их двое! <Braniff> Херан, шибанул! лежать. Да в смысле опять не то никак не так. Ну. О, ползет, ползет. Ты слышишь, да? Ползет, ползет, ползет, ползет, ползет. Ненавижу, вот ненавижу я змей просто. Смотри, смотри, ползет сопля ну, Иди сюда. Ну иди сюда, у меня для тебя подарок. Что а, на опережение? Тихо, сколько там цапни. Вкусно. А так? А вот так. Чего она там задышала? Когда, когда твейдер. Вкусно? Еще она. Это мог быть живой человек. Джилл, сходи, проверь. Для нас и так достаточно сю I'll сюрпризов найден. Я на всякий случай останусь здесь и обеспечу путь для отступления. Хорошо. Зашибись, мужик, просто. Что это за звук? Что здесь такое такое странное? Джил, ну-ка, метнись, посмотри. Мужик. Рычаги опускать, рычаг, короче, опускать и на время там бежать, что там крутить. Берри. Путь отхода обеспечил. Путь отхода сам себе свалил такой. Нормально? Да А что за кожаный валерий? Ну, я на камеру не буду его показывать. <смех> это, это и YouTube не одобрит. Да и в этих я все-таки приличный человек. Скажем так, у меня кожаный Володя. Ну да. У тебя кожаный Володя, у я кожаный Валера, у тебя кожаный пипбой. <смех> Огромная шахта лифта. Также тут есть что-то, что похоже на какой-то резервуар с водой. Опять это французское слово. Резервуар. На персонам столе бардак. Не убрали за собой. О, хорошо. Поки заставлены большими маленькими колбами. Маленькие яйца прикреплены к их стенкам. Кто прикрепил маленькие яйца на стену? Нихера себе отдача. Да в смысле? Опа! А там тупик? Ап! Ап! Ап! Ап! Ап! Ап! Ап! Ап! Ап! ап, ап. Не хватит мне, наверное, патронов. Ой, этих копеечек. О! Просто пощучил такую смочную. Ой, я на него в письку выстрел.